Сегодня я бы хотел рассказать о тех телефонах, которые вы не заметили, залипая на Алиэкспресс. Поверьте, они стоят вашего внимания. Это один из самых топовых картфонов на Алиэкспресс. Вы меня спросите, почему? Смотрите. Большой экран на 1,7 дюйма. Наличие камеры, поддержка двух сим-карт, Карл. Двух сим-карт. Все кнопки управления сенсорные, батарея на 400 мАч, единственное, неизвестно, если слот для карты памяти. Чертовски стильный и крутой кнопочник от того же бренда. Имеет достаточно большой дисплей на 2,2 дюйма с аккумулятором на 1800 мАч. Есть камера на 0,08 мегапикселя и большой 3D динамик. Поддержка двух сим-карт и карты памяти. Продается в трех расцветках. черный, серебристый, золотой. А, э, забыл, у него есть фонарик. Это очень важно. Угу. Ну а это более усовершенствованная футуристическая модель прошлого телефона. Дисплей чуть больше 2,4 дюйма. Батарея та же на 1800 мАч. Есть мощный фонарик, камера, выход под наушники, слоты для сим-карт. Впрочем, ничего нового. А это достаточно толковый защищенный телефон, которого вы не заметили. Э -э вы, наверное, мне не поверите, но этот девайс поддерживает Wi-Fi. Really, да, ребята, это единственный защищенный кнопочный телефон, у которого есть Wi-Fi. И это очень круто. Дисплей нереально огромный на 3 дюйма. К сожалению, узнать объем аккумулятора мне не удалось, но китайцы утверждают, что он very super big battery. Yeah. Oh. Есть также супер мощные два фонарика и такой же крутой динамик. Имеет встроенную память в 512 мегабайт, которую можно увеличить за счет microSD карты до 8 гигабайт и оперативную память в 256 мегабайт, чтобы можно было в интернете зависать через Wi-Fi. А это реплика на всем известный телефон компании Vertu. Телефон выполнен неплохо, судя по отзывам владельцев. Продавец почему-то не особо афиширует технические характеристики телефона. Известно лишь, что аккумулятор на 1000 мАч. Есть поддержка двух sim карт Карты памяти до 32 гигабайт. Как по мне, очень даже лакшери телефончик. Надо бы его купить по ссылочке в описании. Давно я уже не встречал по-настоящему огромных телефонов с огромными аккумуляторами. Этот гаджет вмещает в себя до 4300 мАч, и это достаточно много. При этом еще имеет двойной фонарик и функцию пауэрбанка. Дисплей огромный, не дисплей, а дисплейще на 2,4 дюйма. Есть камера с дополнительной маленькой пушечкой. поддерживает две сим-карты и TF-карту до 8 гигабайт. Не, ну вы посмотрите, какой он толстый! Это капец. Наверное, пол килограмма весит, если не больше. Казалось бы, простой телефончик, да? Но вы охуете от наглости и лжи производителя про аккумулятор всего девайса. Он нам задирает, что здесь якобы 14,5 тысяч миллиампер-час. При этом телефон весит всего 160 грамм. И по нему не видно, что он толстенький, так что судите сами, правда или нет, ссылка в описании. По другим техническим характеристикам никаких нареканий нет. Добротная экрана 2,5 дюйма, камера на 0,8 мегапикселя, является защищенным телефоном по стандарту IP68. В чем тоже можно усомниться. Поддерживает microSD карты до 32 гигабайт. Причем нет даже фото этого чуда аккумулятора, чтобы посмотреть на него. Очередной мини-смартфон с флагманскими характеристиками. Имеет классический 3,5-дюймовый экран, 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта в собственной памяти. Работает на Android 8.1. Аккумулятор на 2300 мАч. Зарядка телефона осуществляется через современный Type-C порт. В отличие от своих конкурентов, способен вместить microSD карту объемом до 256 гигабайт. В, смысле? в комплект телефона продавец кладет беспроводные Bluetooth наушники в качестве бонуса. А про существование этого телефончика я не был в курсе. И зря. Но, слава богу, я его нашел. Потому что здесь мегабольшой аккумулятор на 6800 мАч с большим экраном на 2,4 дюйма. Защищен по стандарту IP67, есть камера и большой фонарик. Поддерживает две сим-карты и микро-SD карту Закончим видео телефоном, про который мало кому известно. Полистав некоторые фото, я заметил, что камера находится в весьма необычном положении, а выше нее еле виднеется динамик. Имеет экран на 1,7 дюймов, батарея на честные 2000 мАч, Имеется фонарик, слот для двух сим-карт и microSD до 8 гигабайт. Есть разъем для наушников, функция Powerbank Bluetooth версии 2.0. Если вас заинтересовал какой-либо из представленных телефонов, ссылка в описании. Следующее видео уже не за горами, поэтому подпишись, чтобы его не пропустить. Всем пока!